Бренд Kerama Marazzi ежегодно показывает новинки на выставке Батимат, и представитель фабрики расскажет нам сегодня о новинках этого года серии Милано, коллекции Понти. Представляем вашему вниманию модную коллекцию керамомараци 2020, называется Milano 2020, миланская коллекция. Вдохновение для этой коллекции мы черпали в городе Милан, это фэшн столица Италии и, наверное, и Европы, и одна из модных столиц. В 20 веке в Милане активно работал известный архитектор. Его звали Понти, и он любил очень ненавязчивые простые формы, геометрические и обычные постельные цвета. Он делал из обычных вещей, очень интересные вещи, включая отели на берегу, некоторых итальянских курортов и так далее. И вот одни из его любимых геометрических фигур представлены на этой серии «20 на 20». Это все фоновая плитка, то есть декоративная часть, которая отгружается в поддон и продается за метр квадратно, очень доступна в стиле понти. Ознакомиться с подробными характеристиками и приобрести плитку прямо сейчас вы можете, перейдя по ссылке в описании.